Вечер, день, ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада — это события ближайшего будущего в личной жизни. Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте любое времечко в комментариях, а поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои. Будем рассматривать события ближайшего будущего в личной жизни. Личная жизнь подразумевает много вещей, но ту сферу жизни, которая, возможно, некоторым лицам недоступна, либо которую вы огораживаете, возможно, от родителей, возможно, от папки с папкой, да, в школу ты не лезли, а может быть, от детей подальше, а может быть, от родителей и тому подобное. Личная жизнь – это личная ваша сфера жизни, которая не особо подвластна другим людям, а вот... Я же ответственная. Вот наши ответственные будут смотреть. Поэтому это может быть даже отношения с другими людьми, но также личные отношения. Ладненько, давайте. Первое, второе, третье, четвертое. Поэтому времечка в описании под видео. Я же сказала, а может, и забыла. Поэтому, если что, ставьте на паузу, скушайте твикс и погнали. Погнали. Сегодня будем на радужном Таро смотреть. Так, давайте, второго события ближайшего будущего в личной жизни. Ладненько. здравствуйте, кто выбрал красный вариант, красный, вот такой великолепно красный. События ближайшего будущего у вас. События ближайшего будущего у вас грядет милый мои <смех> грядет что-то не что-то интересное ух ух ух сильно сильно сильно сильно сильно дорогие мои возможно что вы считаете личной жизнью да конечно одно хм. Здесь у нас Дьявол десятка туз. Дайте еще с тузом. У нас Королева Что у нас. Угу. А, вот в чем прикол. Поняла. А здесь... Дорогие мои, я прям сразу говорю, что-то очень сильно внезапное. Но я бы не сказала на внезапность, я больше бы сказала, значит, какой-то рост, буря эмоций, аплодисментов кто-то словит. Но какие-то новые возможности вдруг нечаянно нагрянут, когда его совсем не ждешь. Вот здесь я бы сказала больше так, в любом статусе, где бы вы там ни были, с кем бы там ни виделись, не встречались и тому подобное. Здесь просто про новые, новые возможности, новые шансы судьбоносные обстоятельства могут, кстати, происходить, но больше, конечно, происходить именно с женской стороны, либо от женщины, если мужчина, допустим, загадывает от женщины, либо с женской стороны, либо с какой-то вас, допустим, женщина рядом тоже могут что-то подсобить. То есть вот здесь какие-то ситуации, обстоятельства для вас будут даже немножечко в новинку. Возможно, некоторые обстоятельства в жизни, которые вот здесь вы считаете, будете не особо удачным а, ну, вот какой-то неудачный шанс но это больше бы сказала только из-за вашего мнения либо из-за вашего опыта а, больше какие-то у кого-то шансы тут неудачные поэтому дорогие мои вот здесь немножечко вот так что-то очень сильно серьезное грядет в вашей жизни это вас я не думаю чтобы отпустила просто так то есть здесь возможны и предложения новые знакомства Новость у обстоятельств, кто-то через кто-то что-то с родственниками, через родственников тому подобное намутил, замутил, что новое это новое появляется в вашей жизни. Поэтому, дорогие мои, вот здесь, короче, как-то так. Я бы не сказала, что это поменяет кардинально вашу жизнь, но это придаст ней некую жизнь, некую... Хотение жить, что-то делать, некий кайф и эйфорию, немножечко в таком бы положении карты, я бы сказала. То есть, возможно, какое стечение обстоятельств, которое просто принесет в вашу жизнь просто нечто, бурю, эмоции, любви, фантазии и тому подобное. Но ну, любовь, фантазия здесь не, обо... не очень об этом, но здесь... А вот, возможно, беременность даже может происходить по такому сочетанию карт. Кстати, почему бы, собственно, нет? <клес> вот. Поэтому, дорогие мои, кто-то может какие-то решения принимать, и что может это задействовать в вашу жизнь. То есть здесь какие-то, я бы сказала, кардинальные перемены и кардинальные новые обстоятельства могут сопутствовать, кто выбрал этот вариант, и очень сильные очень-очень сильные, и они от вас не отстанут. Это не тот момент, когда вам предложили «Будешь ты покурить, не покурить?» И там «Курение вредно для здоровья» и тому подобное, надпись внизу. Нет, это то стечение обстоятельств, от которого вы просто отмахнуться никак не сможете. Вы будете в нем задействованы, хотите вы этого или нет, дорогие мои. Потому что кто-то в этом не захочет, Здесь если что опыт был негативный, это я вижу. Ажу. Поэтому кто-то здесь, возможно, кого-то что-то приплетет, либо, возможно, через родственников какие-то дела, новые свершения, новая жизнь, какие-то фазы. Поэтому вот здесь события ближайшего будущего, ожидания каких-то новых вещей, новой жизни. Переездов, свершений, от родственников к родственникам здесь могут быть задействованы. Кто-то здесь мамками могут посмотреть две полоски. Кто-то здесь могут посмотреть, кто-то какие-то. Глобально здесь очень сильно большие глобальные перемены поэтому этому варианту. Они касаются нового и касаются не вашего выбора, будете его делать или нет. Они полностью сомкнутся, я думаю, здесь состыкуются с вашей Жизнью, прям как две реки текла в одну. Та-та-та-та. Ну, то как это. Как Виагри. Поэтому. А у кого-то, а почему бы, собственно, и нет новой, да? Дорогие мои. Ну, здесь прям новое что-то новое, что-то гредет необычно. И с вас это не слезет никаким боком, и это вас касается будет напрямую вашей жизни и сомкнется с вашей жизнью. Ну, как бы, но здесь у кого-то горький опыт либо повторится, либо будет какая-то ситуация, кто-то будет это все переживать, пережевывать, перемалывать и тому подобное. Да, кстати, у кого-то может какая-то ситуация повториться, если в так, с таким сочетанием карт то есть какая-то похожая. Но это будет человеку неприятно, потому что, еще раз говорю, человеку не очень горький опыт с этим пережил, жил, с этим возился, мирился и тому подобное. Я бы не сказала, что это плохо. Здесь все-таки у нас по сочетанию им, им, императрицы потом у нас конечный такой суд, но здесь больше какафония. Если, если вы считаете всякую, всякие какие-то вещи оковами для себя, то вот здесь, к сожалению, для вас эта позиция будет немножко страшна. И немножко стечения обстоятельств могут быть не очень сильно позитивными. Если вы не считаете какими-то вещами оковами в своей жизни и как-то открыты ко всему новому и к росту, то здесь больше вы будете искать возможности. И какие-то приятные моменты жизни и с помощью них можно как-то реализовать. Но больше вот такого плана. Я уже, уже реакцию вашу говорю на это все. Я надеюсь, вы меня очень поняли. Поэтому, дорогие мои, ну, короче, как-то так прям ну, и реакцию сказала. И все сказала. Глобальное несется, идет, будет решение, принято кем-то, чем-то и тому подобное. А вот для кого-то ужас, да, а для кого-то это будет глобальный такой ужас, а для кого-то это будет очень сильно здорово. Кстати, говоря. Поэтому вот, короче, как-то. Так, М -м -м, Да. Кто открыт, кто вперед, кто с песней, тот немножко это будет проживать по одному варианту события, развития событий. Кто-то, если считает это оковами для себя, и будет вот эти оковами так и считать. То есть вот я, я сказала, здесь советы, я думаю, излишим. Вообще, <смех> возможно, даже напрашивается самой собой, самим собой тому подобное. Поэтому, короче, как-то. Так, э, давайте дальше. Здравствуйте. Кто у нас выбрал зеленый вариант событий ближайшего будущего у вас в личной жизни? По вашему варианту события в личной жизни это первое. И прям не выделывайтесь. Кто здесь, не надо выйти. вас. Вот. <смех> <смех> Здесь чудно. Здесь может быть очень сильно чудные, новые также обстоятельства в жизни, но они кардинально новые. Там что-то, что возможно, повторялось в первом варианте, а здесь кардинально что-то новое. Ну, хапанёте позитивы отовсюду, дорогие мои. Возможно, какое-то стечение обстоятельств, либо поездка, либо будет по работе что-то очень сильно приятное, либо связано с работой. Возможно, вы свяжете и работу, и дом, и детей, и тому подобное все вместе сделаете. Вот здесь, я бы сказала, новые, приятные для вас эмоции моменты и какие-то легкие приятные неожиданности здесь могут вас ожидать в ближайшем в будущем личной жизни связано это может быть с работой с поездками с учебой с совершенствованием с детьми с вашим образованием и то, что вы уже, то, что вы уже тут уже на теребоньках или на отработали и тому подобное. Здесь такая приятная новая неожиданность. Такая. Возможно, какой-то статус, приплывание чего-то к вам, какого-то неожиданного счастья. Возможно, это просто определенного, какие, определенные, возможно, какие-то уикенд, либо выходной определенного типажа, который вам очень понравится. Поэтому вот здесь больше такие маленькие легкие неожиданности. Ну, кого-то легкие неожиданности связано вообще с детьми и с неожиданностью ожидаемого <свят> развитие э, пищи поэтому <свят> ну вот короче как-то так но это я, я могла бы могла сказать кого-то возможно уикенд удастся допустим с детьми либо что-то еще Возможно, кто-то поедет на учебу, классно проведет время, а кто-то по-новому взглянет, нет, по-новому будет как-то относиться к жизни тоже, в принципе, здесь может. Какие-то вот, знаешь, это то же самое, когда вот вы сидите на, не знаю, на холме среди травы и смотрите вдаль на озеро, на воду и приятно, просто кайфуете. И вот здесь вот немножко больше о каких-то таких вещах говорится, нежели что-то еще. То есть маленькие, приятные, неожиданности, но для вас новые. И они здесь слово хорошее подобрано, я бы сказала, самое наилучшее, это неожиданность. Вот именно теплые легкие неожиданности. Поэтому, ну связано я вот вам сказала с чем. Вот, короче... Может вы там поедете куда-то на аттракцион какой-нибудь, вам он очень понравится, либо попробуйте себя в новом деле, в новом профиле, может быть хапанете какой-нибудь, хайпанете, либо хапанете новый какой-то образ жизни, либо по работе себя в каком-то новом образе почувствуете здесь связано с переживаниями, с теплыми моментами, и то, что у вас присутствует в вашей жизни, и для вас это будет как-то в новинку. Возможно, такие же обсто... Возможно, то же самое с теми же людьми, но не при новых обстоятельствах, что-то ожидается. Тоже может очень сильно об этом говорить. Поэтому зеленых я прям поздравляю, прям вообще классненько, прикольненько, приятненько. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал светлый вариант. События ближайшего будущего в личной жизни у светлого варианта. События ближайшего будущего. Кадалки не ходи. Все, все будет сказано. Да? Десятка, четверка и девятка. События, события, события, события. Угу. Дорогие мои, события в ближайшие. Здесь могут проигрываться, кстати, определенного люди-наклона в вашу жизнь, которые могут ворваться. Кстати, вот здесь мы посмотрим... Да, вот здесь я прям сразу говорю. Возможно, какие-то у кого-то здесь навязчивые поклонники, но навязчивые в край. Вот знаешь, в край. Когда вот совсем некуда. Тогда говорят в край, да? Вот здесь в крайне навязчивость чья либо в вашу жизнь, либо, может, как вы, в чью-то жизнь. Тоже, кстати, в принципе, может проигрываться. Но здесь я бы сказала, что некоторые люди с чем-то простятся, что-то сделают. Ну, здесь, скорее всего... Здесь действия. Здесь именно события ближайшего будущего а в личной жизни зависят от ваших действий. Кто-то, давайте, самое первое, здесь с чем-то закончит. У кого-то будет какое-то некое решение в жизни, кто-то на что-то решится, кто-то что-то будет принимать как некую возможность для себя и ее реализовывать и воплощать, как бы сложно это ни казалось. Чьи-то какие-то навязчивые идеи, навязчивые мысли. На мысли тоже, в принципе, могут происходить, но здесь это упор, я бы сказала, на навязчивость людей. Возможно, вы будете навязчивы. Это тоже, кстати, очень. До нельзя. До нельзя. Прямо можете что-то обмозговывать внутри себя. Я бы не сказала думать, размышлять. Здесь обмозговывать что-либо. Но здесь больше событий ближайшего будущего в личной жизни. Здесь скорее основа того... И это не событиями будет, это будет всего лишь плод ваших действий и их последствия. Я бы немножко бы утрировала вот до такого момента. То есть вы будете не то что пожинать плоды, нет, здесь будут обстоятельства, будут какое-то стечение жизни, что вы что-то можете отпустить, с чем-то можете закончить, наконец-таки выдвинуть свое решение, возможно пойти на какую-то для себя жертву, что-то принять для себя. То есть здесь немножечко вот связано события ближайшего будущего, связано с вашими действиями и с тем, что вам может быть с чем-то надо завязать, либо с чем-то уже закончить, либо чего-то надо уже отпустить и тому подобное. Здесь скорее всего и предпосылка будет у людей, Возможно, уже сейчас, когда вы посмотрели, допустим, этот расклад, что вы, вам надо что-то решить, и это, это важно, это очень важно для людей, какого бы решения, какого бы характера бы ни было, либо это в ближайшее время будет вам. Не то, что предоставлен выбор, а скорее всего какая-то ситуация, с которой надо распрощаться, закончить и как-то переосмыслить, а возможно найти всего лишь новые возможности в какой-то неудаче. Поэтому, дорогие мои, вот здесь больше какое то такое, возможно, некая работа, возможно, переосмысление своего будущего, возможно, что-то наивное и что-то к вам, не знаю, стучащее в дверь со всех паров, кто-то, возможно, явится. Также... Ну, вот здесь больше, конечно же, да, вот здесь, а здесь немножечко тяжеловатая позиция, но тяжеловатая она кажется на первый взгляд, а если будете делать, то не, не сложная вообще. То есть вот здесь вот руки, глаза боятся, руки делают у кого-то, очень сильно будет проигрываться в личной жизни. Это то же самое, что вы боялись завязать с кем-то новые отношения, знакомства, там, допустим, переосмыслили, закончили свое одиночество, взялись там за какие-то новые возможности, с кем-то познакомились, с кем-то навязчивым, допустим, и уже пошли как-то работать в этом направлении, но немножко не без страха. Но при этом, конечно же, мы пугаемся, мы пугаемся и немножко не верим в это все. Поэтому, дорогие мои, у кого-то здесь вот так может отыграться, у кого-то здесь течение обстоятельств просто своей жизни и какое-то великое решение придется принять, либо как-то озвучить. Поэтому, дорогие мои, здесь больше событий ближайшего будущего основано все-таки на ваших действиях и больше на каком-то прощании. Возможно, с кем-то. Возможно, с какой-то своей жизнью, с какой-то сферой жизни. Здесь вот какое-то такое событие. А вот. У кого-то кто-то уволится, да, и найдет себе новую работу, да. И будет навязчивым, и найдет наконец-таки что-то для себя. Ну, тоже, кстати, может, кстати, происходить, если вы личная жизнь у вас работает еще более. Здесь вот какой-то такой момент. То есть, возможно, чья-то даже занятость. Возможно, найдете свою занятость в жизни, то есть, либо найдете какой-то некий смысл. Ну, здесь даже немножечко, я бы сказала, задействованы больше глобальные вещи, которые важны для самого здесь загадывающего, нежели как-то в определенной какой-то ситуации, что это касаемо только мужика и все. Нет, это не касаемо только мужика, это касаемо в общем плане, что важно для человека по этому варианту. Поэтому, дорогие мои, далее. Далее. Да, да, далее. Непонятен, вопрос непонятен. Непонятен, непонятен. Тут, тут люди по этому варианту будут заканчивать. Ничего они делать тут не смогут. Нет, здесь люди будут заканчивать что-либо. Прям это тянуть, это как тянуть кота за всякие места. Поэтому здесь не может быть что-то, какое-то оттягивание и тому подобное. Дорогие мои, вот я прям сразу говорю, если даже вопрос был, то есть здесь не может быть немножко об этом идти речь. Поэтому, короче, как так. Поэтому давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал темную свечу. События ближайшего будущего в личной жизни. Что-то с ножкой. Так, с ножками моими. Давайте. События в личной жизни. События в личной жизни королева десятка, девятка, двойка. Здесь, возможно, касаемо личная жизнь будет касаться других личных жизней. <с> ну, здесь больше личная жизнь будет задействована, возможно, ваша от какого-то мнения и суждения. Возможно, вы на чью-то личную жизнь смотрите. Тут тоже, кстати, может такое, кстати, видно и проигрываться. Но, возможно, ваша личная жизнь будет задействована и с финансами, с не банками, а больше с каким-то все-таки может долги, какие-то вещи будут, то есть вот здесь немножечко события ближайшего будущего, свя... вы можете быть связаны с фондами и тому подобное, но здесь вот я, простите, о новых любви... любвях, о которых здесь в принципе может говориться, я не хочу пока в первую очередь говорить, я хочу пока в начале вот здесь вот сказать. Возможно, вы будете э, дела решать, вершить, которые вот наболели, нагорели, и уже надо их решать. То есть вот здесь больше какие-то события ближайшем будущего зависят от, э, возможно, от какой-то женщины. Давайте так, от какой-то женщины, от ее решения, от ее слов. То есть ваши события, да, события, события. А давайте, точнее. Да, это возможно от вас самих, от ваших решений, либо от кого-то ваши события в ближайшем будущем в личной жизни могут исходить. Но связано это будет с другими людьми, либо с их деньгами, либо с их э, значимостью в жизни. Здесь, дорогие мои, это у кого личной жизни нету. И кто считает личной жизнь работой, либо кто считает личной жизнь и у кого тут еще любовники тут присутствуют. Окей. Но вы будете связаны, вы будете связаны, вы будете решать, возможно, свои проблемы, либо чужих людей проблемы. Ну какие-то, возможно, какую-то даже разрешать какую-то несправедливость. Возможно, от вас потребуют какого-то мнения и суждения от чьей-то ситуации. Либо вы будете задействованы. Но я бы сказала, как будто вы будете задействованы в чем-то очень сильно глобальном зале суда и тому подобное тоже можно сказать. <смех> можно сказать может вы будете су судить то не судим будете да тоже кстати возможно Но здесь как будто задействовано в других отношениях вы будете я не исключаю здесь какое то каких-то новых знакомств внимание других людей в вашу сторону кстати если кто здесь одинок Но кому нужно это, тому тот обратит внимание. Кому не нужно, тот отмахнется. Какие-то новые знакомства новые люди в жизни. То есть я прям сразу скажу. Да, каждый для себя это будет воспринимать по-своему. То есть, кому нужны новые знакомства, новые люди, новые отношения, тот обратит на это внимание и у того в шансы и варианты кстати, воплотить какие-то своих там любовников нелюбовников в жизнь будут. А кому это вообще не, не надо, оторви и брось, то, в принципе, просто могут получать некое внимание со стороны других мужских лиц, либо мужские лиц могут принимать что то другое внимание к себе. Поэтому, дорогие мои, но вы будете здесь ситуация такая, что будут задействованы вы, возможно, возможно, люди рядом, возможно, это вас все касается, и ваша жизнь неотъемлемо связана с этими людьми. Ближайшее будущее и события касаются больше взаимодействия с жизнями других людей, с решениями их проблем, их вопросов. Также, возможно, вопросы с детьми будете решать, если у кого-то наболевшее что-то. Возможно, с квартирами жить площадью, возможно, дележки какие-то здесь тоже могут присутствовать. Но здесь больше взаимосвязь именно с другими жизнями. Вот будут что, именно какие события. Я не думаю, что здесь какие-то неожиданности будут, то есть какие-то такие няшные неожиданности которому в принципе, здесь привыкли видеть с вами. Нет, здесь больше всего, конечно же, ваше взаимодействие с другими обществами, людьми, с их проблемами, с их жизнями. Возможно также привести этих людей в свою жизнь. Кто-то здесь, кто-то здесь может, правда, найти для себя новую любовь, новое увлечение. Нового человека, нового кавалера. Это очень даже здесь сказано. Ну-ка, это кому надо. <смех> это кому надо, это кто понимает, это кому надо. Кому не надо, отмахнется от этого, потому что это какое-то внимание со стороны мужчин, со стороны, возможно, у мужчин некое внимание будет. Кто, кому не надо, это от этого отмахнется. Поэтому я прям сразу говорю: это даже во внимание. Это, это даже будет вредно. Для кого-то это очень вредно. Будет течет внимание. Я не хочу, зачем оно? Мне надо, фу-фу-фу, иди. Я с тобой не дружу, иди на свой горшок. Ну, здесь тоже может, кстати, вот это проигрываться. Но здесь, если вам что-то предстоит, и что-то неприятное, возможно, проиграется. Ну, и при этом это связано с другими людьми. Вот это прям, вот это ваша позиция, дорогие мои. Очень сильно. Но здесь связь. Связь со Вселенной, с космосом и с другими людьми. Поэтому вот события такие интересные. Е. Yeah. Поэтому, дорогие мои, спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Ставьте лайки, комментируйте и ставьте все, пожалуйста, уведомления, чтобы не пропустить новые видео. И всего вам самого наилучшего и пока-пока!